Приветствую вас, Козерожки! Сейчас мы с вами посмотрим, что будет у вас вперед с 7 октября по 4 ноября по основным сферам жизни. Почему в это время? Потому что, потому что Венера, планета удачи, любви и малого счастья, будет двигаться по вашему 12 дому. 12 дом связан непосредственно с различными тайнами, с нашим подсознанием связан с иммиграцией, может быть связан с дальними поездками, но не всегда. В основном только лишь если это какие-то поездки связанные с ПМЖ. Также он еще связан с отдыхом и совсем скрытым и тайным. Ну так каким же у нас будут какими же у нас будут эти сферы? Ну они будут полны свободы, оптимизма, желания экспериментировать. Кстати, это еще может быть и желание поработать на самого себя, и в этой области вы будете преуспевать, будете очень оптимистичны, будет желание завязывать отношения с иностранцами, с людьми издалека, будет интересно организовывать какие-то тайные посиделки, тайные общества, какие-то свои личные кружки. Ну, и с, с целью пропагандировать какие-то свои там ну, новые, может быть, взгляды, может быть, какие-то свои новые идеи внедрять. Ну, в общем, там что-то интересненькое может быть. Ну, я могу сказать так, что больше для вас этот месяц... Ну, мне бы хотелось сказать, что он подходит для отдыха, но не совсем так. Это та сфера, вот эти вот сферы, это... В чем вы будете как-то расслабляться и получать удовольствие, поскольку там будет Венера? Ну и соответственно, если вы в этот период будете обращаться к врачам, докторам, больнее в больничке ложиться на профилактику, то это тоже будет для вас достаточно легко все. Что будет активным? Поскольку Меркурий, Меркурий, вот он будет ретроградным до 18 числа, а потом прямым, но до конца месяца он точно будет находиться в весах. Для вас весы это непосредственно сфера карьеры, самых главных целей, и плюс еще весь месяц здесь будет Марс, то основная активность будет все-таки здесь. Я могу сказать абсолютно точно, что какие-то свои дела старенькие вы будете доделывать, будет необходимо что-то доделать. Возможно, то что, раньше вам, то, что раньше вы откладывали в долгий ящик, вот сейчас возникнет необходимость это все как-то порешать, позакрывать эти вопросы. С 9 по 13 октября будет Венера образовывать секстиль к вашему второму дому, к Сатурну. И здесь, возможно, какие-то приятные подарочки, какие-то, может быть, денежки. Может быть, какие-то знакомства тайного характера. Но они, вы знаете, эти знакомства, они могут быть серьезными. Под большим вопросом, мож, могут ли они перерасти в нечто большее, но тем, но то, что, возможно, поддержка от таких знакомств, в частности, материальная, и даже некоторая ответственность, то да, вполне возможно. Так Сатурн здесь в вашем втором доме, то есть это денежки. То есть здесь материальная поддержка идет четко хорошо. Да, доход от некой скрытой деятельности. Вот еще. Лед неофициальный. Теперь еще интересный период, 14 по 17 октября. Здесь Венера будет образовывать секстиль к Меркурию. То есть, смотрите, это время для идеально для того, чтобы. Вы как-то или самостоятельно справлялись с какими-то текущими задачами, или же можете рассчитывать на помощь человека, который может называться вашим покровителем. Которая является для вас некой такой серьезной авторитетной личностью. И этого человека вы давно и хорошо знаете. А вот в период с 30 октября по 4 ноября, когда Меркурий будет прямым, точно такой же аспект будет в этом же месте, в этом же доме, то здесь уже возможна поддержка и новых влиятельных лиц. Ну и также благоприятное будет время для заключения новых для договоров, для... Смены, может быть, каких-то рабочих моментов, кто-то захочет поменять работу или начинает новые проекты. Ну, вот это самое то. Теперь 20 октября. Давайте посмотрим. За 4 дня до этого полнолуния, которая будет овне, вы можете почувствовать немножечко какую-то внутреннюю дисгармонию. Для вас это четвертый дом, дом семьи. И он здесь будет четко в оппозиции к Марсу выше ну смотрите здесь может проиграться это резкая резкая форс-мажорная неприятная ситуация связанная с кем-то из членов вашей семьи может быть конфликт Ссора может быть кто-то неожиданно почувствует какое-то недомогание ну будьте начеку так на всякий случай теперь 22 по 26 -ю. Здесь Венера будет образовывать квадрат, квадрат к Нептуну, Нептун в вашем третьем доме, Но ну, смотрите, здесь возможны знакомства в пути, в поездках, в коротких поездках, но они будут, знаете, такие несколько иллюзорные, они будут навеивать на вас как-то желание, может быть, в чем-то себя как-то расслабить, приятно провести время, ну, хорошее время, если не делать никаких там, серьезных прогнозов по поводу этих встреч. И плюс еще с 28, с 20, до 28 здесь включается аспект от Венеры к Юпитеру, Юпитер в вашем доме денежек, значит, смотрите, возможно какие-то неожиданные тайные доходы, вот, Прям очень сильно вас порадуют. Теперь с 30 числа Марс переходит в Скорпион. Скорпион для вас ⁇ это зона дружбы. Начинается активное взаимодействие как со Скорпионами, так и со своим, в принципе, дружеским окружением. Какие-то совместные дела, планы. Постарайтесь все это сделать до конца первой декаты. потому что потом что-то может быть резкое и непредвиденное, что именно мы посмотрим уже в следующем периоде. Ну, с астрологической частью мы на сегодня закончили, и сейчас перейдем ко второй фазе нашего прогноза. Так приветствую вас, Друзья! Еще раз хочу напомнить о том, что сегодня будем с вами смотреть, что будет у вас в жизни на Таро снов. и начнем с вопросом, как будут окружающие воспринимать представителей знака Зодиака Козерог. Период с 7 октября по 4. Ноября. ой девятка кубков супер будут воспринимать вас как людей очень легких настроенных на дружбу на взаимодействие человека довольного счастливого ну, в общем все хорошо у Вас, как будто бы у вас все хорошо хорошо как же будет обстоять ваши дела с в финансовой сфере. Ага, звезда. Ну, вы идете своей дорогой. Вы идете какой-то своей мечте. И вы знаете, вот то, что вы делаете сейчас, это дорога правильная. Ну, она еще не говорит, эта карта о том, что у вас уже там идут какие-то крупные деньги. Это пока еще вы в пути. То есть... Она намекает на то, что хорошая такая приличная сумма, которую вы мечтаете, она к вам может прийти через какой-то определенный промежуток времени. Он идет от года и больше. Хорошо. Что, в принципе, у вас по работе? Так, король жезлов. Ух ты, какой-то интересный мужчинка. Это или огненный, или скорпион. Огненный это овен, стрелец, лев или скорпиончик. Причем такой, знаете, деловой, активничает он. Ух ты, у кого-то от этого человека многое зависит. Ну, и тут еще умеренность идет. Как, ну, я бы сказала так, что здесь без изменений. Что касается вашей работы, то все идет своим чередом. По умеренности. Хорошо. А что вообще в целом с вашими главными целями, планами? Так, здесь я смотрю... У вас есть сожаление. Так, здесь разговор не о карьере, здесь скорее о главных целях. Вы знаете, те отношения, которые у вас есть, они вас. Ну, они духовно бедны. Духовно и материально бедны. Вот они вас как-то не устраивают. Вы от них устали, вы хотите от них освободиться. Вот все не то, не то не устраивает в них ничего. Ну, сейчас мы посмотрим, хорошо, как обстоят дела у тех, у кого есть семья, в доме, в семье, ну, все стабильно. У кого, кто находится в законных узах, здесь полная стабильность, вообще никаких изменений негативных нет. Все под контролем. Очень, кстати, благоприятная карта на покупку недвижимости. Хорошо, в любви что? Тройка кубков. Ну, здесь счастье, любовь, но есть намек на любовные треугольники. А любовные треугольники, они, знаете, ну, до брака, кому важен брак, обычно редко доводят. Но давайте уточним, что здесь у нас происходит. Так, отшельник четверка мечей, супер, ну, супер в кавычках. Но это говорит о том, что вы как-то заняли позицию или занимаете отдохнуть хотите что ли отдохнуть плюнуть на все типа надоели вам все не хотите вы ничего серьезного вообще как-то настроены на очень легкий какой-то позитивчик легкий флирт не хотите вообще ничего заводить них я даже не буду спрашивать будет ли что-то новенькое Но на этом периоде вряд ли очень маловероятно Хотя у вас здесь вроде как и 12-й дом был очень активным. Но, наверное, все-таки это будут какие-то ваши старые. Хорошо, будут ли у вас вообще с кем-то отношения? Да, да, кубков. Ну, это для мужчин история. Это кто у нас там? Скорпион, рыба-рак. Ну, а у женщин будет ли с кем-то любовные отношения? Нет. Перемены. Смотрите, у вас 10. 10 мечей. 8 монет, вы как-то в работу очень сильно направите свои силы, нет труд, труд, работа увлечение, хобби, вот что-то такое, хорошо, как обстоят дела с вашим с вашим здоровьем шестерочка жезлов ох. если вы и болели, то вы выздоровите. здесь идет победа над какой-то проблемкой так что занимайтесь собой для кого это актуально Хорошо, ну и давайте спросим основную цель. Не цель, а свет. Вот свет для представителей знака зодиака Козерог на ближайший период, три недели до 4 ноября. Посмотрите, ну, здесь у вас дается совет охранять какие-то свои владения. Может быть, настаивать на чем-то своем, свой внутренний ресурс охранять. Может быть придерживаться своего внутреннего стержня, но вот знаете, есть какая-то позиция, позиция, которую не нужно сдавать. Давайте попробуем уточнить, что императрицы, императрица, императрица это творчество, это достаток, это мать, это хозяйка, это жена. Вот есть цель и все. Это это идет ориентация на классическую такую Женщина, которая является хранительницей домашнего очага. Если говорить о бизнесе, то это работа, которая приносит большое материальное и моральное удовлетворение. Вот, знаете, держите на это цель и не меняйте своих принципов. То есть не входите ни во что легкое, если хотите иметь что-то серьезное. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас интересен, полезен. Если хотите по результатам, отписывайтесь потом. Ну, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео. И до встречи в следующих прогнозах.